Всем привет! С вами я, Сэм. И сегодня будем играть в игру под названием World Box. Это достаточно классная игра. Я увидел ее в индии честно признаюсь. Теперь я захотел записать ролик по этой игре. На данный момент, я думаю, мы создадим большой мир, большой размер карты, может в этом произойти игры. Давайте. Хотя нет, давайте стандартный путь будет. Малая острова. Давайте сразу остров сделаем 8 уровень воды, 15. Случайная форма. Давайте 25 просто на родном сделаем Создать. Так, поехали. Опа, острова готова. Как Вот отлично. Сдавайте рисуйте, не рисовать я не буду. Я сейчас создам э -э, цивилизацию. Давайте вот сюда. двор все заселились. хорошо. Давайте орков вот сюда, а, людей вот сюда, а давайте вот сюда. Средиземье. В вашем мире есть построение для всех раз. Да? Так. Ну вот тут какой-то чувак стоит. Так, поехали. А, пока не развивается начинает, да? Мы можем пока что что сделать. Так, это дождь поставить, да? Я понимаю. Да, это обедствие. Так, оттяните. Нет, это не надо. Сейчас я немного потише у себя музыку сделаю. Просто вы не слышите сейчас. Я сдел у вас сделаю другую музыку. То что это с авторским правом, которое я сейчас слушаю. Авторское право получите, к сожалению, или к счастью, не хочу. Так, эти начали уже строиться, как я вижу. А, отличненько. А, так, что тут есть у нас такого еще интересного? Ага. Давайте жуков, синий муравей, классический муравей, на кто изменяет пиксели и, и, и песок в океане. Ладно, это не надо. Давайте сделаем черепа побольше. Отлично. Что еще можно сделать? Пиранья не буду, потому что нафиг надо. Птица. Вот это. Вот сюда можно кого то еще поселить. Все. Вот поставили кого хотели. Давайте вот сюда вот поставим, я думаю. Кого можно поставить? Подвижно куча который которая в драку. Давайте два скелета поставим. Вот два скелета. Я думаю, хватит. А, а еще поставим кого? Древние существа, которая приносит холод. Давайте лягушек, кстати, сделаем. Почему бы и нет целом? Лягушек сделаем вот сюда и вот сюда. Больше лягушек. Так, поехали. Где у нас королевство? Это первое, да? Это у нас кто? Дворф, как я понимаю, да? Хорошо. Поселение. Сон, Юпона, Дорен и Хаухар. Хорошо. Пока что самое развитое здесь это Дорен. Это кто у нас тут? Это у нас орки. Отлично. На втором месте это дворфы, да? Да. А здесь у нас кто? Это эльфы или люди? Я не могу понять. Эльфы, наверное. Вот здесь люди, да? Да. Самые неразвитые у нас пока люди. Ну ладно. Давайте им дадим побольше ресурсов. Здесь же это можно, да, ресурс давать? Ожившие кусты, ожившие дома. Нет, нам не надо. Обычная почва, холмы. Давайте горы сделаем вот здесь. Делали. Теперь у них сделаем горы. Вот здесь вот. Ладно, отдельно сделаем. Ой, простите, черепашка. Я не хотел, честно. Давайте им тоже сделаем горы. Так, что чуть криво сделал. Вот так вот. А, у этих сделаем горы. Да, в целом нужно им побольше сделать территорию, потому что у всех большая такая. Вот так вот сделаем. Это, вот здесь у нас тоже, да, кто-то есть? Да. И мы тоже сделаем побольше, чтобы звучали. Секунду. Так, я вернулся. Мы возвращаем все в обратное положение. Так, а, что у нас происходит в целом в мире? Я думаю, нужно им как-то территорию сделать а, соединенную, чтобы хотя бы какой-то движ происходил. Вот так вот сделаю. Сейчас. С этого сюда она была просто все почему бы и нет М -м -м, это что выпуск так отлично а отлично что можно сделать еще давайте побольше по, по овеси давайте по, по 4овцы так раз два три четыре раз два три 4 раз два три 4 а вот 4 раз два три 4 давайте лесу вот сюда в лес побольше лес. Также что тут можно сделать? Обезьяны, кстати. И будут обезьяны, почему бы и нет, да? А, собаки. Точно, собаки. можно сделать так, чтобы они их приручили в итоге. Ой, ты что сюда пришел? Давайте вот собака. Все, хорошо. М -м -м -м -м -м. Что можно? Так, где тут посмотреть? Поселение. А, еще нету да? Ник никаких судов это далее нету. Отлично. Так, сон. Вот, хорошо. Дурен, 14. Вот огры очень разви развитые, развиты. вот э на втором месте получается дворфы и эльфы, Ну и как обычно э на последнем месте просто люди. Нет, ну это очевидно на самом деле, я не знаю почему, они, они всегда так. Я вот когда прохождение смотрел, там правда была другая постройка совсем, ну ладно. У них тоже там люди всегда долго развивались, давайте им земли побольше дадим, М и холм. Не, давайте сделаем холмов больше так. Опа. Риня, Хопа. тут что у нас? Черик. Два скелета стоит. То есть испорченный биом. Не, не надо у него испорченный биом. Так, где тут все. Ага, нашел. Так, что тут у нас есть? Крыса. Маленькая крыса. Жук, смотрите, под ноги. Кузнечик. Дракон. Париц бог, рисует, что ему вздумается. Симулятор мультиплеера. Странная тарелка. Биомасса, она за тобой. А, она сюда не прилезет, это а сюда. О, они будут сейчас сражаться. Опа, давайте посмотрим. Скелеты или слизи? А, скелет. А он сейчас сломает сизни, да? Ну, прикольник. Ой, скелет умер. Ладно, давайте еще два добавим. На, на, давай, сражайся. Давай, движ какой-то пошел. Отлично. Так, мага, я не буду пока добавлять. Так, пока они тут развиваются, пока ничего интересного не происходит, они к друг другу не ходят почему-то. За почему? Ладно. Так, что они там у них? Более-менее... Идет сражение? Да, идет. Они хотят массу полностью сломать. Я прям интересно, как они это сделают. Давайте я не буду добавлять больше. Посмотрим, кто больше. А, он умер. Ладно. Так, эти строятся, строятся. Давайте uh, побольше сделаем. Так, людей добавим. Раз, два, три, четыре. Четыре человека. Uh, четыре огра. Раз, два, три, четыре. Так, это эльфа, да? Нет, эльфа это вот это. Раз, два, три, четыре. И дворфы. Раз, два, три, четыре. Все отлично. Так, пока идет строительство. Так, здесь у них выходшие света есть, да? В деревне. Да. Да. Ну, вы поняли, куда? В холмы. Буфало. Хорошо, хорошо. Что можно посмотреть? А, так, это проклятие. Медведь инструктор он вычислился всему. Не, медведи инструктор это, конечно, хорошо, но мне не нужен сейчас. Короли лидера. Опа. Теперь показывается, хорошо. У нас кто у нас лидер тут? Вот это лидер, да? Хорошо. Так, у этих два лидера? А, у всех два лидера что? Понял. Понял. О! А это тут куда? или она была Опа! дома всякие появились да здесь тоже и здесь круто здесь тоже давайте а, вот вот эти земли чем-нибудь заразим мне просто интересно как это выглядит а тебе уровни но довольно зеленый нет дать порченый биом семена <coughs> жуны а он так не хочет сыпать вот здесь лучше джунгли тогда сделать почему бы и нет так семена а то время для растений М Пока никакого движения не происходит. Давайте на нападайте уже. Опа. Опа. Они уже к дворфам приходят. Давай, давай, давай. Нифига на них напали. Тут обезьяны всякими фигнёй кидаются. Орки. О, дворф пришел. Обезьяны, те жопа, по-моему. Ой, тут еще один дворф. Дерево срубили дворфы. Отлично. Вот, они уже самые развитые, оказывается. Уже не орки. Мне просто интересно, как будут э орки выживать. Давайте... По рофлу, ну, просто чтобы поугарать. А, добавим, что? Сюда бандитов. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте здесь просто бандитов сделаем. Может быть, они додумаются, теперь плывут и ограбят орков. Почему бы нет? Еще что можно добавить? Можно ледяную башню сделать. Вот здесь. вот Нельзя. Почему? Вот здесь? Здесь. Понятно. О, бабах какой-то случился. Но вы это, к сожалению, не слышите. Сейчас я вам сделаю, чтобы вы слышали хорошо. Вот так вот. Думаю, теперь вы слышите? Он как не сражаются с огненным фи... Огненным, не знаю, что это. С плеском. Ладно. Так. Вот здесь... Опа, опять что-то взорвалось. Опять взорвалось. Окей, okay, окей. Okay. Опять взорвалось. Да что там... Война на данном какая-то. Мне нравится смотреть, как растет трава. О, друид. Давайте друида по Руфлу. Куда? Вот сюда. Друида. Раз, два, три, четыре. Четыре друида. А... Что пало? Прикольно. Вот сейчас уже движ, мне кажется, начался. Везде все взрывается. Опять взрывается. Обычная почта. Песок. Ой, сделаю вот так вот. Во! Что это такое? А, она здесь. О, да хватит взрывать. Че у вас то движ происходит? Когда... Опа! Опа! Бандиты на орков напали. По-моему, сейчас орком будет жопа. Орк, давай! Давай, я тебе верю! Сейчас всех этих бандитов попусков затащишь. Все, красава. У вас теперь новая территория, орки. Поздравляю вас. А вот дворфы уже не настолько развитые, как орки. потому что у них появилась новая территория. Здесь они может, могут, могут что-нибудь развить в целом. А, тем временем еще и у, у эльфов территория есть. Вот я думаю, когда они лодки придумают, чтобы, что они там делают. О, у них овцы, по-моему, умножились, что ли. Ну ладно. Так, вот тут у нас друиды. Что они делают? Ничего. Хорошо. И, а, нет, сажают что-то. Смотрите. По-моему, что-то сажает. Хорошо. Так, другие силы. Что это такое? Чумана здесь, перезимые, грибы, споры, грибы. Должны расти, расплавить. на юнитов. Кофе. Быстро, быстро, быстро. Нет, это не надо. Так, давайте сделаем что? Правильно. Вот здесь вот еще один сделаем. Острог. А О, боже. Как отменить? Как отменить? Как это? Это нельзя отменить, да? Ладно, я какую-то фигню сделал только что. Чем я это сделал? Ой-ой-ой. Ой, простите, пожалуйста. Давайте за это ему компенсируем землю. Вот так вот, держите землю. Это компенсация. За то, что у вас дома поломались. Простите, эльфы. Я не хотел, честно. Я хотел просто маленький такой островок сделать. А в итоге не получилось. Опа! Что мы тут видим? Орки теперь самые развитые. Ну, сейчас бы были и эльфы развиты, просто им все поломал случайно. Простите, простите, эльфы, простите. Давайте, я вас верю. Так, что там с людьми? Что у них вообще все плохо? Хотя, ладно, пусть так будет. Что-то они как-то не развиваются на самом деле. Крест, в одном месте. Название показывает важное событие. Так, ничего не происходит, хорошо. а культур. Зона культур, зоны королевств. Вот, вот это поинтереснее. Хорошо. Вот у нас прямо они граничат жестко. Мне кажется, когда-нибудь они сейчас. Да, даже никогда не. Мне кажется, они сейчас нападут, смотрите. Они уже идут корком. Дворф ты куда? Дворф. О, -о, -о, -о, о А стоп, они что дружить стали? Да ладно. Они что-дружат? Ну ладно. Почему бы нет в целом? Хм. Так, а тут -то что происходит? Тут у нас... Да тут ничего не происходит в целом. Uh, здесь у нас уже начали выращивать всякие штуки, как я вижу, да, друиды. Здесь у нас люди ничего не делают, ни с кем не дружат. Коре... Король из королевства Ургадев. Умер, стопа. А, Да ладно, короля орков убили. Чего? О, вот это им, кстати, очень плохо. Да здравствует, король из королева. О, новый король! Да нет, уже они быстро замену Так. Так, так, так. Давайте пока на этом закончим, я думаю. Вот я поставлю на паузу. И продолжим в следующий раз. Думаю, это будет скоро. Будем развивать еще сильнее королевство. Думаю, в следующей серии будет побольше, движет, чем в этом. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всего вам хорошего, друзья мои.